Скажи мне, что было непонятного, а, друг? Можем войти? Не могу найти нормальный бар уже несколько лет. О, бильярдик. Программа «Ревизора», Здравствуйте! Что здесь за притон, я не понимаю, а? Что-то мне подсказывает, что это не самый простой бар и занимались тут не самыми простыми вещами. У вас тут вечеринка какая-то костюмированная или что? Мадмуазель! Там все в порядке? Падмуазель! Конечно, после работы можно выпить, спокойно расслабиться и отдохнуть. Привет, ребята, я в списках, я пройду, я надеюсь, вы не против. Здравствуйте. Привет, мужчина. Э, зачем так сразу-то? Я не понимаю, откуда такая агрессия? Я же сказал, я в списках. Вы видите, у меня есть проходной билет. Скажи мне, что было непонятно, а, друг? И тачка здесь дерьмо. Надеюсь, люди внутри будут у вас. Тук-тук-тук, ребята, здесь какая-то заварушка была, я совершенно ни при чем. Можем войти? У меня есть проходной билет! Человек устал, после работы, хочет просто выпить. Зачем? Зачем? Скажи мне, зачем тебе это нужно? Слушай, я надеюсь, Барбан, ты был лучше, чем стрелок. Ладно, не хотите мне наливать, я сам себе налью! Хорошо, говорили. Боже мой, все такие нервные! Твою мать, просто коктейльчик хочу себе сделать! Сейчас мы его как следует! А бухлота здесь, дерьмовенькое, да? Сколько лет этому пиву, сколько оно здесь стоит, вы посмотрите, хоть бутылки протирайте! Я помогу вам избавиться от всего этого дерьмового бухлая? Да даже патронов на это жалко, твою мать! Не могу найти нормальный бар уже несколько лет! Почему всегда, куда я прохожу, какая-то проблема? Спирт питьевой, ребята! Ну вы что? Это же не Советский Союз! Такой стильный бар, и продаете просто спиртягу! Что за херня? О, бильярдик! <звы> Ну-ка! <звы> да твою мать-то! Хоть один-то я сегодня загоню или нет? А! Е-бой! Изи! Добрый вечер! Инспекция по барам! У вас слишком дерьмовый бар! Кто позволил вам вообще его открыть, я не понимаю? Сборщин бандюганов даже коктейли делать не умеете! И тачки все дерьмовые, старые! Вас тут много, ребята, а можно по одному, пожалуйста? Зачем так разумерничать? Успокойся, дурак! Патроны беречь надо, тебя мама не учил что ли? Вот это должно мне немножко помочь. А, не употребляйте наркотики, это, кстати, очень вредно, ребята. Ага, кухня. Программа резора. Здравствуйте. Здесь грязь. Почему хлеб не нарезан? Скажи мне, пожалуйста, а? Что это за тарелки? Что такое? Что за прошлый век? Где стень? Ты уволен. Баллон с газом стоит вместе, где все полят из своих пушек. Кто отвечает у вас за пожарную безопасность? Добрый день. Покойней. Друзья. У вас никогда не было проверок, да? Что здесь за притон, я не понимаю, а? Вот что бывает! Если оставляете баллоны с газом, это действительно опасно. Ой, извините, я не хотел вам мешать. Я не хотел вам мешать, сэр. Мы могли бы закончить свое дело. Все нормально, продолжай, заканчивай. Я тут никаких врагов. Ой, дурачки! Ты не очень меткий, да, брат? Почему вы допускаете все время одну и ту же ошибку? Не надо орать! Я же знаю тогда, где вы! Позовите мне менеджера этого заведения! Я хочу с ним поговорить! Где менеджер, вас это не спасет, вас все равно всех увольняют, хреном собачим. Менеджер, выходи, ничего тебе плохого не сделаю, если ты со мной проведешь конструктивную беседу. Я все равно же до него дойду. Вы меня не остановите. Менеджера, пожалуйста мне. Кажется, это был менеджер. Извини, брат, не успел с тобой поговорить, но заведение у тебя полное дерьмо. Электронная карта пропуск. Так, интересно, куда это уйдет? Вы мне еще по дороге мешать будете? Ребята, по-моему, уже давно стоило выяснить, что не стоит мне мешать двигаться к своей цели. Надеюсь, тебе удобно, брат. Так, ну-ка. Что здесь у нас? Если кто-то будет меня здесь встречать, может быть, тут у нас кто-то главный есть, чтобы выразить ему мои претензии по поводу его сервиса. Почему вот я одна вас с пистолетом, а вы меня с автоматами убить не можете, ребята? Но ну, не профессионально, согласитесь? А. Выходи, брат! Ты же знаешь, что тебе конец! Что-то мне подсказывает, что это не самый простой бар, и занимались тут не самыми простыми вещами обслуживанием каких-то других клиентов. Что-то тут явно нечистое. Эй! Ты в порядке? Ты живой? Что они тут с вами делали? Похоже, если честно, на торговлю людьми. Ребята, я все равно быстрее реакция у вас проблема потому что бухло некачественное продаете понимаете <звы> ребята а что вы так разодились странно скажите мне пожалуйста что это с вами у вас тут вечеринка какая-то костюмированная или что? Еще. Не очень. Ах, вас тут двое. Между прочим, вместо того чтобы стоять и пялиться, как я убиваю твоего друга, надо было ему помочь, понимаешь? Мадмуазель! С вами все в порядке? Мадмуазель! Ну-ка, со мной это сработало, может быть, и с ней сработает. Боже, мне кажется, вы слишком много выпили вчера, совершенно не в том баре, понимаете? Я зашел сюда случайно, здесь куча каких-то ебанутых бандюганов, и, в общем-то, я ему строил ревизию. Представляете, здесь отвратительное бухло, за что они и поплатились. Ну и заодно я вас спас, раз уж так получилось. Пойдемте отсюда, надо выбираться. Пацаны, мы просто хотим выйти и отправиться домой. Мне кажется, мне не светит веселая ночка. Не стоит мне мешать, я предупреждал. Все чисто пойдем. Поза у тебя странная. И выглядишь ты не очень. Не пей больше, поняла? Чисто. Чисто, дорогая, пойдем. Подожди секунду. Я ошибся. Ну теперь я родилась чистой. Пошли. Смелее, дорогуша, со мной тебе нечего бояться. Уже на выходе? Эй, женщина, ты где? Пойдем. Не бойся, я всех убиваю. Что ты там стала? Эй. Говорю уже, все мертвые. Чего ты стоишь? Ты выпить еще хочешь? Дерьмовое здесь бухло. Я тебе говорю, не надо здесь пить. Пойдем. Аккуратней, ты где стоишь прям на линии огня? Тебе вообще на все по***, да? Сколько ты выпила перед тем, как они тебя схватили? Она совершенно не хочет уходить из бара. Чего ты стоишь? Пойдем. Пошли. Пошли, я тебе говорю. Ты не хочешь идти со мной, я правильно понимаю? Пойдем. Вот, вот, правильно, попослушней стала. Давай, давай, давай, давай, давай. По дому пистолета, я смотрю, ты сразу очень послушная, да? Почти выбрались. Дома выпьем, не волнуйся. У меня есть хорошее бухло, не то пойло, которое они продают в этом галимом баре. Подойди сюда, ты без пистолета вообще не хочешь, что ли, а? Я не понимаю, меня слушать. Пойдем, Да? Давай. Ну ты и какая-то странная. Сейчас за нами такси приедет, я убер вызвал, не волнуйся. Так, у нас тут небольшие проблемы, надо их решить. Дай мне время, пожалуйста! Сейчас, сейчас! Подожди, дорогая! А что ты им такого сделала, что они так хотят от тебя избавиться? Скажи мне, пожалуйста, а? Сомневаюсь, что это просто сексуальная неудовлетворенность! Может быть, они просто не хотят тебя отпускать, потому что ты как раз очень хороша в постели, но я надеюсь, я сегодня это проверю. Блять. Если повезет! А если нет, знай! Я тебя никогда не любил! И вряд ли бы полюбил! А, когда же вы закончитесь-то? Надеюсь, у них нет гранат. Все? У меня ноги затекают на корчках долго сидеть. Фу. Вот и убер. Поехали домой. Oh Раз стараться, дорогая.